А теперь я хочу вам показать эту же стычку, только уже с другого ракурса. И обратите внимание на то, как ведет себя сын Рамзана Кадырова. Тот самый смелый сын Рамзана Кадырова, который поехал в Украину, захватил там военнопленных и привез их в подарок своему отцу. Внимательно следим за чуваком в красном костюме. Ты чего несешь, Штумсовер? Во всей твоей Чечне не люди, которые смогут взять в плен братьев Нурмагомедовых, знаешь свое место, братишка. Брат, я, я вообще... Так, я знаете, что подумал? В прошлом эфире то, что я показывал, помните, два дерева, заполученных два дерева кадыровской пропаганды, если кто забыл, вот эти два дерева. Я думаю, что в форме этих двух деревьев, вот, можно, можно их как-то запечатлеть, их надо, я считаю, сделать какие-то стикеры в форме этих двух деревьев и наклейки. Если бы у меня был, были бы какие-нибудь 3D принтеры и так далее, я бы себе вот их с удовольствием повесил бы на фон эти два дерева. Мне кажется, это, это очень крутая вещь, это олицетворение такой Кадыровской лжи кадыровской пропаганды.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 И на этом турнире произошла стычка между бойцами Хамзатом Чимаевым и Абабакаром Нурбаган, не Нурмагомедовым. Эта стычка, то есть, это они не Ну, кто-то, этот Нурмагомедов, по-моему, участвовал, но эта стычка произошла не в, не в клетке, то есть, они не, не дрались в клетке, а они у клетки что-то там друг с другом не поделили, и, значит, ну, небольшая потасовка произошла, давайте чтобы, если кто не знает, кто не в курсе, чтобы вы были в курсе, посмотрим сначала, как это было. <звы> Мы с вами разбирать вообще детали этой потасовки не будем, из-за чего там, это вообще не наше дело. и Тем более, что они уже помирились. Сегодня Кадыров выложил у себя в Инстаграм их совместную фотографию и как они вышли вместе с ним на связь. В общем, этот сам по себе этот конфликт уже улажен, с ним проблем нет. Но здесь есть кое-что другое, на что я хочу обратить ваше внимание. Дело в том, что в этот самый момент, в момент вот этой стычки, вместе с Хамзатом Чимаевым был средний сын Рамзана Кадырова Эли. И вообще вся там, семья Кадырова в этот момент присутствует. На этих боях. Но этот Эйли, он непосредственно самзатом Чимаевым подходит вот к этой группе спортсменов из Дагестана. Остальные, там, младший брат, старший брат, племянник, они находятся тоже там неподалеку, они потом будут мелькать на, на видео. Но я хочу обратить внимание на вот этого вот Эйли, среднего сына. Вот посмотрите, вот в этом красном костюме, это тот самый сын Рамзана Кадырова, Эли. Как вы видите, они подходят, вот еще раз можете посмотреть, они подходят как раз к этой группе. Вот здесь сейчас произойдет эта стычка. Вот Хамзат подходит, дает руку этому Абубакару, а, а сын а, Рамзана он немножко отходит в сторону и останавливается. А теперь я хочу вам показать эту же стычку, только уже с другого ракурса. И обратите внимание на то, как ведет себя сын Рамзана Кадырова. Тот самый смелый сын Рамзана Кадырова, который поехал в Украину, заводил там военнопленных и привез их в подарок своему отцу. Внимательно следим за чуваком в красном костюме. Вот он стоит, смотрите, наблюдает. Вот Хамзат, вроде бы, все, у них какая-то перепалка началась. Смотрите, этот пока не понимает, в чем дело. Так, все, Хамзат толкает, наносит удар, все, и вот, вот, вот, смотрите, реакцию, смотрите, он просто ошарашим происходящему он не знает, как на это реагировать, он просто стоит, и это тот самый э, смелый сын Кадырова, ему, чтобы вы понимали, ему уже 15-16 лет, это не ребенок, вспомните себя, 15-16 лет, э, как, знали ли вы в тот момент, как нужно вообще реагировать, когда на твоего товарища нападают, когда происходит что-то даже не важно, понимаешь что это или нет, но первый момент ты не должен даже понимать. Если ты видишь, что какая-то угроза, есть какая-то угроза твоему товарищу, то каковы должны быть твои действия в этот момент? Если ты действительно такой смелый парень, который берет пленных, привозит их в подарок своему отцу, какова должна быть его реакция? Все правильно, он должен просто стоять и ошарашенный смотреть, что, что же там будет дальше происходить. Я хочу сказать только Хамзату Чимаеву, мне, ну, мне жаль тебя с такими друзьями. У тебя, у тебя, ты завел себе очень надежных друзей, они тебя не бросят в нужный момент, они <сёк> четко отреагируют на, на произошедшую ситуацию. Тебе С такими друзьями тебе, наверное, ничего не угрожает, Хамзат. Тебе стоит задуматься над тем, кого и на кого ты обменял. Да, деньги, красивая жизнь, там, это все, да, безусловно, есть. Но вот такие моменты, экстренные моменты, они показывают, насколько человек надежен, насколько он тебе товарищ, насколько на него можно, в принципе, положиться. Поэтому подумай об этом, что, что не поменял ли ты шило на мыло. Кстати, я ожидал, что после этого этой потасовки, в которой ну, непосредственное, можно сказать, участие там принимают. Дети Кадырова, племянник. Я думал, что после этого они как минимум должны вернуться в Грозный с пленными братьями Нурмагомедовыми, привезти их в подарок Кадырову, но нет, ничего такого не произошло, они вроде бы встретились, поели, попили, пообнимались и разошлись. Ты чего несешь, Штумсовер, во всей твоей Чечне не найдутся люди, которые смогут взять в плен братьев Нурмагомедовых, зная свое место, братишка. Брат, я, я вообще не претендую даже на это, просто кадыровские дети, они с Украины приехали с пленными. Я думал, что они такие смелые, мощные такие пацаны, как минимум возьмут их в плен, но ты прав, не нашлось у них мужества, чтобы взять их в плен» но ну это я, конечно, шучу. Понятно, что никто никого в плен брать не должен был. Это все шутки. Расслабьтесь, ребята. Это все без, без какого-либо негатива. Просто шутки. Чимаев пробивает очередное дно. А рядом с ним воин-сын воина, угоняющий пленных из кустов красной фурии. Тумсо, я ждал, что он сейчас всех раскидает двойками, как на роликах ЧГТРК. سأمحورجس الصيوني انتظريني انتظريني يا قديس